Привет, аудитория. Ну что, хочу рассмотреть главное событие э, этого фейт-найт субботнего. Э, бой между Ником Максиму и Панахелию Суриана. Вымотал меня разбор боя э, Стрикланда и Хермансона. Не хочу много говорить. Скажу так, у Ника Максима ударка нулевая, у Ника Максима кардио вообще ни о чем. Э, ну хорошая джиу-джитсу. вопросов нет ну Суриана он базовый боец но в последние свои бои проводит в стойке в ударном стиле не хочу сказать что он там офигенно техничный боец но тем не менее довольно-таки резкий и динамиты в кулаках у него есть мое решение это победа Суриана с коэффициентом 280 кот -ко. В стойке максимум Суриана делать нечего я не хочу сказать, что у, у Сриана какой то офигенное кардио. Тоже он сдает к концу второго-третьего раунда. Но тем не менее, что я думаю, что первые два раунда вполне вероятно, что пулю Максиму вслоет и улетит. Ну а чтобы перевести с базового борца Сриана в Партер, Максиму надо потратить довольно-таки немало энергии. А запас у него этой энергии не такой большой. Поэтому... Очень вероятно, что будет кого-то такого от Сориана. Я на это и поставлю. Вы подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, дизлайки, пишите комментарии, прочитаю, отвечу. Все, давайте, до следующего боя.